Легендарный ансамбль отца азербайджанского, также называемого обновленным, Тара Садыхджана. Справа налево, команчиста джан Гюлаглы, Садыхджан, Бельгульджан, Сдыфом, Нагарист Гусейнбала, Васаки Киали Швили, Тефлис, 1878 год, в 90-х годах 19 века. Под руководством садых джанов Шуше был создан ансамбль, в состав которого входили известные певцы и музыканты того времени. Среди учеников тариста были такие известные музыканты, как Курбан Примов, Мишади Зейнал, Арсен Яромышев, Марди Джанибеков, Гамит Малыбейли, Мишади Джамиль Амиров, Ширина Хундов и другие. Садых Джан настоящее имя садых Мирза Аса Таглы. 1846 год шуша 1902 год там же азербайджанский народный музыкант тарист, создатель азербайджанского также называемого обновленным тара Садык джан является одним из самых известных азербайджанских исполнителей натари усовершенствовав тар садык Джан расширил возможности виртуозного исполнения на этом инструменте он увеличил число струн с 5 до 13 провел дополнительные изменения в корпусе инструмента, а также полностью изменил систему лотков на шее гитары, уменьшив их количество с 27, 28 до 22. Внес значительные новшества и в азербайджанский мугам, усовершенствовав мугамы, сегих и мерзагусайн и лучших мугам махур. Появление же в азербайджанской музыке таких мугамов, как махур хинди, орта махур, Забул Сигах, Харич Сигах, Мирзагусейн Сигах и Етим Сигах, Чабан Баяты, связано с творчеством сады в и азербайджанским инструментом под названием ТАР.